Решили сходить к гражданскому гостю и детей проведать, поговорить, <звучит> остановку. А вот в каждом из этих, что-то сладкое, где-то джем, где-то мёд есть. А Держи. И я я сейчас смогу, там, и воде, чтобы просто я, я, я, я пусть разорю. Привет. Смотрите, там где-то разделите. Смотри, там, я думаю, поделятся, ребята. А там поделятся. Как у вас вообще? Сегодня 24 четвертое число Пасха. Да. Все не засыпают. Ну поэтому. Утро будет ужасное, семь часов. А чего? Вы за... Украину спасают. Я шла сидела. Ну спросить. да, а БНД распался. Они получается разбомбили, спасли людей, без города разбомбили. Наш город получается разбомбили, такой красивый город. Людей столько погибло и идти за Они нас спасают. Я вот хотел, да, спросить вот Цель. Военные спецоперации, как они называют, это освобождение нервных, нервных жажданин Донбасса. Скажите, от чего вас последовали? От нашей жизни, от, от моего жизни, дома, от моего да. благ, от, от моей работы, моей работы нет. Мою больницу уничтожили, мою школу уничтожили, мой дом уничтожили. С первых дней в 16-ю школу я работала в больнице и видела мирных жителей. Не военных ко мне привезли в отделение, а ко мне привезли сосудистую хирургию мирных жителей, у которых не было конечностей, у которых были повреждения, у которых сразу мои мирные врачи стали оперировать. Люди молодали, я в этом уверена. Тут осталось на считанные все дни. Да, Чем да, кормить детей? Без воды, везде. без еды. Что а мы тут будем делать? Мы как долго мы тут будем везде. вообще находиться? Эти подбородные подборожки. Они не спят, дети. Дети дрожат все от Российской Федерации. Драмтеатр а, драм это, это катастрофа. Как, это? Это а струфа, это катастрофа. А там а где подстают, что в этом, в, как оно называется, спортивный этот комплекс. где Не лечаются? Нет. Это, люди, да, это, да. Да. Эвакуировали сколько людей с Сортаны. Да, люди, сортаны сколько сортаны, людей с города нет, туда попроезжало. Сколько, нет, туда сколько нет, людей с левого берега. И конечно, что? Оно целое? Оно целое? В Туне 300 человек укрывалось. Ну и что? У меня одного военного человека не было. Все были Это я вам. Они спасают от чего? От мирной жизни нас спасают. На нашей земле они нас спасают. Ни на их, ни на них. Ни на ничего. А что они сделали с работой? Мы ну, а работаем, Наташа, даже не работаем. Так Они о чем мы здесь? Люди шли сработать. Люди не, не смогли сработать, уйти. Ну, это это Люди своих детей забрали, забрали. да. здесь хотя Благодаря этому дети Мы будем есть и пить, но, что мы сейчас живы. А я не знаю, что мои родственники там. Да, да как, как там моя мама. Может и Мы вообще не выходим на... Даже я не знаю, что там за погода. Все такое ощущение, что 28-й. А, до сих пор, ему да. понятно, что весь мир сидит и смотрит на то, не что не здесь смотрим, морю, подбивают, просто да. убивают. Весь зимой шар слышал, что с нами происходит, что делает Российская Федерация с нашими детьми, с нашими семьями, с нашими мужьями, с нашими мужьями детьми. Насильно вывозят их в Российскую Федерацию. Это нормально вообще? Им что, да решать, где нам жить? Это моя страна. Я хочу жить в демократии, а не в Тиране. А Я хочу просто радует, ему, что что к, к себе домой. домой, просто к себе домой. На грязных бушлатах, плесень везде, сырость, он потеки мокрые. Так вот мы спим, дышим этим всем. Вот там спит ходить не Какая такая, памперсов нет, и съем ребенок вот такой вот. И так вот ребенок мучился, все красное, все треет. Вы солнышко распутили. Тут вы вещи, да? Поднеси дни, Не не не ничего. На улице не видите. Вот сейчас, конечно, хочется просто безопасно выйти, остаться живыми. Статься живыми, потому что сейчас, когда Мариуполь захвачен и весь развалин российскими оккупантами, можно сказать, то у нас здесь даже выхода нет никакого отсюда. Мы даже на улицу не выходим, мы здесь дети полтора месяца уже не видели солнечного два, света. Два месяца, два, месяца. два месяца, мы не выходим, ни дети не выходят, никто не выходит. У нас воды осталось, ну, максимум на неделю, еды тоже. Если бы не украинцы военные, то, то мы бы уже вообще не знали, что ели бы и что пили. Кое-что, конечно, привозят, мальчишки военные, которые с нами здесь. У нас назревает один вопрос, где помощь, где помощь мира, где помощь украинская, где вообще какая-то помощь. Мы застряли здесь действительно, и насколько нам здесь сидеть, неизвестно. Город разбит. Разбит, ну вообще, все, нам все ну, не возвращаться, да, нам не бомбят. Даже, бомбят. Бомбят. Здесь ночью. бомбят вообще, а начали. Такие новости, что здесь вообще мирных жителей нет. У нас здесь а очень здесь много мирных участия. жителей, очень много детей, Деньги. младенцев, женщин. Мы, ну, вот, мы, вот, мы хотим просто безопасности, безопасно выйти отсюда и переселиться в безопасное место. Я от лица всех мариупольцев обращаюсь ко всему миру. Помогите нам, пожалуйста. Мы хотим жить, мы хотим жить в своем городе, в своей стране. Мы хотим жить нормально, спокойно. Нам надоели эти бомбардировки, эти постоянные авиаудары по нашей земле. Сколько это будет продолжаться? От кого нас здесь спасают? Я не понимаю. Помогите нам. Остановите агрессию Российской Федерации против моей страны. Моя страна просто погибает. Мой город разрушенный полностью. Нету ни одного места живого. Все разбомбили. Окончательно. Дети, которые здесь находятся, они все время плачут. Они хотят играть. Они хотят жить. Они играют. Знаете, в какие игры они играют, дети? Дети все просят помочь. Остановите эту агрессию, остановите, я прошу президента Соединенных Штатов Америки, я прошу Англию, Францию, я прошу Канаду, Японию, я прошу Израиль, я прошу Турцию, я всех прошу, помогите нам, пожалуйста, освободите нас, спасите нас от этого, сколько можно издеваться над нашими детьми, над стариками, инвалидами, помогите, помогите в конце-то концов остановить эту войну». Остановите, пожалуйста! Я не могу больше.